Всем доброго времени суток, с вами Каттамхали. Скоро на супертест отправляются две новые машины 9 уровня. Не знаю, что это будет акционная техника или, возможно же, премы. Да, премы 9 уровня у нас в игре уже давно есть, но пока что их не особо много. Последнее, что можно было получить, это в новогоднем наступлении из коробок вытащить французский вот этот колесник с гусеницами. Чармли. Тоже там неоднозначная, конечно, машина. Я смог себе его заполучить, но хотелось бы что-то другое. Не особо мне на этой машине нравится играть. Ну, какая-то она неудобная. Вот это вот. Ну, можно сказать, новая механика. Кассетный барабан. Да, по, по два, получается, залпа. Там по три раза тыш-тыш-тыш. Как-то... Ну, неудобно играть, еще плюс вот этот переход Скоростной режим, обычный режим Ну, не знаю, мне, в общем, эта машина особо не понравилась Короче, смотрим, что вообще из себя вот эти две новые машины представляют Как они распространяться будут тоже Ну, здесь такой информации, по-моему, нету Ну, хотя бы ТТХ можно подробно изучить Ну, которые, как мы знаем, еще могут не раз измениться Супертест на то и супертест, чтобы машины в игре как-то забалансить так, первый это у нас советский, как я говорил, легкий танк Называется СТ-62 а, Вариант второй, не знаю, есть ли у нас в игре вариант первый <laughs> Ну да ладно Так, средний урон 300 единиц ну, базовым снарядом, ну и логично 300 золотым 400 единиц фугасом Ну, фугасом на этой технике так, постольку, Поскольку, да, тем более танк с барабаном барабан, причем как у советского тяжелого танка, вот этот ИС-3 с механизмом э, заряжания, то есть как там называется, да, механизм обратный до зарядки, то есть первый снаряд заряжается быстрее всего, 9 секунд, второй 13 секунд, третий 16 секунд, то есть чтобы нормально ДПМ показывать, да, мы сразу как можно быстрее первые два снаряда выстрелить и потом уже, так сказать, как обычный танк на 9 секундах играть, то есть да? Ну, ДПМ получается, будет больше в такой ситуации Так, бронепробитие базовым снарядом 221 мм, золотым снарядом 270, фугасом 50 Ну, как сказал, фугас это, ну, да, по -постолько, поскольку Либо совсем, если стреляешь по картону, но тут заранее, как угадать, да, барабан, получается, заряжается там в районе, если полностью 40 секунд, конечно очень долго Время перезарядки в барабане Между выстрелами 2,5 секунды Разброс на 100 метров Ну, кстати, да, неплохой 0,38, да, лучше, чем, к примеру У прокачиваемых советских ЛТ Да На 10 уровне, к примеру, там Т-100 ЛТ У него сколько там, ну, 0,4 Или больше даже, если честно, не помню У меня этот танк ну, Катался я на нем какое-то время Сейчас забросил уже 100 лет Не заходил эту машину. Так углы вертикальной наводки на минус 6 градусов опускается. То есть, ну, не особо удобно играть от рельефа. У а, не очень удобно. так такой комплект. Ладно, это не важно. Так, максимальная скорость. Вот какие важные показатели у нас еще для ЛТФ вперед, 65 километров, задним ходом 25. Удельная мощность: 31,6 лошадиных сил. Ну, будет а, такой весьма бодренький подвижный танк. Так, ну, который может, да, не только светить, но еще и неплохо дамажить. За счет, как раз таки, вот это. Да, за барабан можно, если повезет, альфа будет проходить. тысячу урона сразу снимать. Так, скорость, э -э -э, где тут? да, там вон обзор, ну, неплохой, 390 метров, плюс если здесь у нас сидит хорошо обученный экипаж, там, плюс какими-то модулями подкрутить будет достаточно неплохой, то есть светить будет весьма комфортно. Ну, еще одно главное отличие, да, от любых других ЛТшек, я, ну, в общем говорю, так вообще сейчас, до да, советские, это наличие какой-никакой, но все-таки брони по, по сравнению с легкими танками других наций. Бронирование башни в лобовой проекции 190 миллиметров, да, еще учитываем, там получится приведенка, то есть за 200 с лишним. С бортов башни 70 миллиметров, с кормы 50. Бронирование корпуса 80 миллиметров, ну, опять же, здесь приведенка получится далеко за сотню. То есть, ну, может даже, <laughs> если повезет, где-то и корпусом отбить что-то. Ну, а если попасть в топ к семеркам, то... Этот танк будет, мне кажется, достаточно серьезным противником для любого уже вида техники, да, сможет попадаться спокойно с ст к примеру, на равных. В общем, достаточно интересная машина, вот главное, как ее получить, пока что неизвестно. Ну, да, такая возможность, тем более, есть далеко не у всех, да, там вот эти все возможные какие-то возможные марафоны там, не знаю, какие-то, может, клановые активности, которые я вообще... Никакого участия не принимаю, ну, потому что я еще ни в каком плане не состою. Ну, и просто не хочу, чтобы игра превращалась в работу. То знаю, да, когда, как вот, играешь в, в онлайн какую-то игру, вступаешь. Ну, если сейчас сказать, да, например, когда играл там World of Warcraft какой-нибудь, состоишь в гильдии, вот эти рейды, говорю, игра превращается в работу. Есть, да, там есть определенное расписание, когда ты должен прийти, чтобы куда-то пойти, кого-то убить. Ну, и также, наверное... В танках вот эти вот кланы, да, там Крепрайоны и какие-то там Глобальные карты, короче, для меня это вообще темный лес, в общем, смотрим, что из себя Представляет вторая машина Под названием Латта Сейчас попытаюсь прочитать Латта Стритсфордон э, То есть, ну, здесь У нас нет никаких тоже Особенных механик Присутствует осадный режим, как и У прокачиваемых э, ПТшек Этой нации да, ну что примечательно, здесь у нас мобильность, как бы, да, вот при этом переходе в осадный режим машина становится крайне там неподвижной. То есть там скорость. Я вот не помню прокачиваем их сколько. Вот здесь, при переходе в осадный режим, у нас 20 вперед, 20 назад. Кстати, так, а в обычном режиме, то есть, чтобы покататься, 60 вперед, 40 назад. Удельная мощность 19 лошадиных сил. Ну, в принципе, да, для ПТ-шки. Неплохая достаточно скорость, прямой можно разогнаться где-то быстренько. Да? Что тут главное? Успеть докатиться до какого-нибудь <смех> куста, занять выгодную позицию. Там уже перешел в осадный режим и начал себе спокойно настреливать. Орудие здесь у нас, ну как и положено, замечательное, я бы сказал. Средний урон 420 единиц, бронепробиваемость базовым снарядом 290. Это у нас девятка. Золотым снарядом 330. То есть проблем с бронепробитием у этой машины вообще не будет. То есть можно вообще на базовых снарядах отыгрывать и нормально урон так набивать. Время перезарядки. Ну, 12 секунд это в обычном режиме и 8,5 секунд в осадном. Время прицеливания в обычном режиме 3 секунды, в осадном 2 секунды. Разброс на 100 метров. Ну, в обычном режиме, я думаю, да, стрелять как-то особо никто и не будет на этой машине. Здесь и разброс, то да, 0.4. Но если мы переходим в осадный режим, то разброс сразу у нас... Машина становится очень точная, 0.35, плюс еще, да, учитываем, что этот показатель будет гораздо лучше за счет экипажа там, ну, возможно, каких-то модулей. Так, углы вертикальной наводки, минус 10 опускается, но это, наверное, только когда находится машина в осадном режиме. То есть, ну, весьма комфортная цифра. Я так скажу. Так, тут дальше у нас неинтересно. Скорость горизонтального наведения, там боекомплекты, рыбы, и так дальше. Так, живучесть 1600 единиц, бронирование корпуса. но это даже по сравнению с прокачиванием вообще просто картон. В свет, со свет попадать вообще не рекомендуется. То есть, 40 миллиметров у нас лобовая проекция. То есть, снаряд как бы не залетел, <смех>, то есть поправил трех калибров, здесь даже машины ниже уровня будут без проблем пробивать. Ну, то есть все встречные и поперечные. Ну, такой, короче, понятно. Пустовой геймплей. Главное, по максимуму прокачиваешь маскировку, садишься в куст и настреливаешь. Да, то бывает, там, тебя стреляют чуть ли не в упор уже, а ты не поймешь кто. И, блин, засветить не можешь. Просто настолько вот у этих машин маскировки иногда хорошие. Прям. Думаешь, блин, вообще ни минут Слов просто нету, одни эмоции. Тоже тоже попадал в такие ситуации, да, едешь, пытаешься там на кого-нибудь особенно открытой карты кого-то засветить. тебя Ты в свете, в тебя снаряды летят, а ты никого не видишь, и он, зараза, не светится. Либо вариант, да, стрелять просто по трассерам, если ты видишь, откуда снаряды летят. Порой даже доехать не удается, то есть так тебя и уничтожает, не попадая... В свет. В общем, вот такие вот две машины нас ждут в ближайшем будущем, в каком виде они у нас попадут в игру или вообще, да, попадут. Бывает и такое, машина, тестируется, а <laughs> в игру еще потом либо не попадает, либо там с какой-то задержкой, да, ну, баланс пока там их донастроят, тыры-пыры. Так что будем Ждать